Всем. У нас сегодня 16 апреля и сегодня должны перекрыть повторно город. Власти разработали новый план расположения пропускных пунктов. Вчера провели его тестирование. Ну и сегодня с двух часов дня план должен вступить в силу. Город должен быть закрыт. А мне просто необходимо съездить на работу в аквапарк. И я конечно же хочу успеть это сделать до двух часов, пока город не перекрыли. Честно говоря, не знаю получится ли у меня успеть. Если что, взял с собой на всякий случай паспорт, рабочую ID-карту. Work permit у меня в электронном виде, прямо в телефоне всегда с собой. Вот. Но я постараюсь, конечно же, вернуться до закрытия. Ну, приятные цены. 16,80. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. <смех> Охранник такой, нет, сюда. А я в маске, здрасте. Он такой, о, здрасте, здрасте, проезжай. Теперь, наверное, все так будут здороваться. Раньше люди пожимали друг другу руки, а еще раньше приподнимали шляпу, а теперь будут, здрасте. Ну или можно именные маски делать с принтами. Вторую половину своего лица дорисовывать. Ну что, поздравьте меня, похоже, что я не успел вернуться в город, время уже 44 минуты, через 15 минут потай закрывается, прокопался слишком долго, сейчас попробую быстро долететь, но не знаю. Слушайте, честно вам скажу, и хочется, и колется, а хочется проверить работу пропускных пунктов, показать их в видео. Но, с другой стороны, не хочется попадать на эту проверку в самое ее начало, когда будет самый пик, самая пробка, когда они будут дооттачивать свои действия и предъявлять, ну не знаю, различные требования. Я уверен, что они, конечно же, получше сейчас все наладили, чем в прошлый раз, но никто не гарантирует, что все будет ровно, и, и тем более я не гарантирую сам себе, что все документы у меня с собой. Ладно, посмотрим. Ну, что? Успел, нет? Похоже, что успел. Охренеть! После меня закрыли! 2 часа 08 минут, это в южный въезд Потаю, южный самый южный КПП. И буквально через несколько минут он будет перекрыт. Сейчас идет построение, последний инструктаж перед запуском. Среди сотрудников пропускного пункта есть медики, полицейские, волонтеры и военные, конечно же. Итак, Южный КПП начал уже свою работу. Проверяют температуру, конечно же, в первую очередь. Проверяют водительское удостоверение. Помимо проверки температуры, также проверяют и необходимость конкретного водителя и его пассажиров для въезда в закрытую потаю. Основания могут быть либо работа, либо дом в Паттайе, но это надо еще доказать. Плюс, как я погляжу, необходимо заполнить специальный бланк, куда надо внести все эти данные. Ну вот конкретно этих только что ребят направили дальше в сторону от Паттайи. Шлюз разделен на две части. Одна зона контрольная, вторая зона, которая, через которую можно проехать насквозь, но через нее вы не попадете в Паттайю. В данном случае уходит дорога вправо в сторону железной дороги. Если кому-то в Паттай действительно не надо и он пропустил свой шлюз, то его вот здесь выпустят в сторону. Ну и, как мы видим, вчерашнее тестовое закрытие прошло не зря. Некоторые водители, особенно те, которые от компании на грузовых автомобилях, они уже имеют бланк заполненный, предъявляют его и спокойно сразу идут дальше, не задерживая всех остальных. И, наверное, пойдем сейчас попробуем узнать, какие необходимы документы для того, чтобы проехать этот КПП. Я хочу спросить, если кто-то живет в Паттайе и хочет проехать здесь, что он должен предъявить? Первое, что он должен показать, это водительское удостоверение. Домовую книгу, поскольку в ней указан адрес. А если это аренда, если это аренда, то арендодатель должен составить гарантийное письмо. В этом бланке хозяин квартиры поручается за арендатора, что он действительно живет у него. Вот здесь она объясняет, где что писать. И владелец квартиры должен здесь расписаться Водительское удостоверение и вот этот документ Это все И еще должно быть основание По которому вы здесь проезжаете Если просто ездить туда-обратно То это нехорошо Мы должны защитить людей от коронавируса 19. Мы не контролируем вас, мы просто хотим проверить ваше состояние здоровья. Вы здоровы или у вас есть вирус? И может вас нужно отправить в госпиталь? Я имею в виду, что мы пытаемся сохранить жизни людей. Как мы поняли из разговора, всем необходимы основания для проезда, и основанием является либо работа в Патае, либо... Дом в Паттайе, квартира. Как доказать, что ты работаешь, допустим, за пределами Паттайе или наоборот в Паттайе? Потому что ID-карта рабочая, говорит, недостаточно. А что достаточно тогда? Контракт рабочий показать? Ну, в принципе, можно, наверное. Ну, а чтобы доказать, что ты живешь в Паттайе, необходимо заполнить специальный бланк. Ссылку на него я размещу в описании. Хотя я видел уже в соцсети информацию, что он уже, этот бланк должен быть во всех 7 11 -ах сразу проверил, заскочил ближайший север здесь только на тайском языке. Поэтому на английском скачайте по ссылке в описании под видео. Но сказали, что лучше сидите дома, никуда не ездите. Это безопасность не только для вас, но и для окружающих. Я думаю, что ни для кого-нибудь не проблема посидеть дома в ближайшие пару недель. Точнее, посидеть в городе, в Паттайе, в ближайшие пару недель. Если особо никуда выезжать не надо. Ну, и заранее думайте о своем маршруте. Как вы будете передвигаться? Потому что если вы случайно выедете на сухую вид, то, возможно, вы уже обратно а, не заедете, поскольку вот сейчас только что был пример: несколько парней на мотоцикле вот доехали до сюда, увидели блокпост и, ну и поняли, что если пойду дальше, то им придется заезжать через блокпост, а развернуться выехать отсюда уже нельзя никак, потому что юторм перекрыт. То есть. То есть заранее думайте о своем маршруте, лишний раз не выезжайте на вид. ну а если уж вам нужно по какой-то причине через вид проехать, то а, я постараюсь найти актуальную свежую карту перекрытия дорог. Размещу ссылку на нее в описании. Там, конечно, больше не карта, а схема, но тем не менее попытайтесь проложить свой маршрут так, чтобы не выезжать на вид, либо выехав на сухом вид, не оказаться в такой ситуации, что вы вдруг нечаянно выехали из города. Информация может 10 раз поменяться, поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию в описании к этому видео. Если будет какое-то обновление, вы там увидите аббревиатуру UPD, апдейт. Она вам бросится в глаза крупными буквами, значит, есть какое-то обновление, которое появилось после выхода этого видео, и я туда все дописал. Если вы здесь живете, и у вас также есть какая-то уточненная информация, то, пожалуйста, пишите в комментариях, я все абсолютно комментарии читаю. Пока что канал маленький, и у меня хватает сил за ними следить. И важные обновления информации, конечно же, тоже буду добавлять в описании к этому видео. Так что все, рок-н-ролл. Сидим на карантине. Кстати, дождь опять собирается. На днях уже был классный, классный ливень. Я даже выскочил из дома снять про этот ливень небольшой видосик. Вот он. Красота какая. Знаете, в Таиланде учишься искренне радоваться первому дождю. Это, знаете, наверное, как первый снег в России, так здесь первый дождь. Когда там несколько месяцев снега было ни капли воды, природа вся изнывает от жары, люди. И все вообще живые существа изнывают от жары, и тут начинается первый дождь. И очень знаково, что сегодня он пошел как раз с началом санкрана тайского Нового года. А тайский Новый год всегда открывает сезон дождей. Фактически день в день это произошло, и это прям вообще круто рассказывал в передаче о том, что не было давно дождей и водохранилища опустошены и скоро будут отключать воду и представитель метеорологического департамента сказал, что дождей не будет до мая, но это тот момент, когда синоптики ошиблись и мы рады этому. Этаж Петри. Вы знаете какой этаж обозначен Петри? <laughs> yes, yes, same day. Good. Contact <laughs> your <laughs> <laughs> Good. Thank <laughs> you. Поздравил нашего дедушку-охраннику с наступившим Тайским Новым Годом. Поскольку очень кстати, этот первый дождь совпал с началом Санкрана. В этом году Санкран не проводится, гуляний нет, ну, поскольку коронавирус. Но тем не менее, люди друг друга устно поздравляют. И Новый Год есть Новый Год. Можно сказать несколько приятных слов знакомым вам людям. Так, апдейт врезка. Вот эту информацию я записываю чуть позже. В общем, не ездите на Сухуми. Я сейчас по нему проехался и лучше туда не вылазить. Потому что если вы выскочите из города случайно, то въехать уже будет сложно. Непосредственно перед блокпостами для ошибившихся ютернов нет. Проще всего тем, кто на байке. Если они вдруг ошиблись, то они могут аккуратненько, потихонечку, по обочине, за разделительной чертой уехать обратно. На машине этого уже сделать не получится, поэтому ой. На этом все. Увидимся в комментариях. Пока.